Всем привет! Обнял и поднял с вами за ЗЭПам. Короче, давайте-ка сегодня поебашим немного в кинж. Как вам такая идея, а? Будем играть за за рабов. Вот я за сегодня записал уже серию 5 хайф-лайфа. какой-то немного что-то другое и разбавить немного контент на канале, так что так что вот так вот. Это немного наушники поудобнее типа, надену, вот так вот. Давай человека мужской. В принципе по параметрам мне все устраивает. Давай, готово. Слушай, а мне столько людей не надо, я их все равно всех распущу. Буду играть вот за тебя одного. Вот так. Нет, это не то. Технологии. Повлечение отрядом. Короче, вас всех я удаляю. Отпускаю. Буду чисто за одного перца играть. Мне неинтересно создавать один большой отряд. Мне интересно за одного черика поиграть, раскрыли. Так, и сейчас мы тут, наверное, будут выламывать. Выламывать не по детски. А, так, что я хотел? Что я хотел? Что я хотел? Тут надо сразу тренировать так скрытности. Давай только немного скорость увеличим. тут заметят наваляют мне а так у нас персонаж сразу нулевый давай-ка сразу в клетку запрыгнем. нас рубанули ну что это все прокачка теньших раз про это вначале нужно всегда получать пиздерей его нога не пострадала Да-да-да, давай, сразу качаем в э, взлом, то есть, хотел сказать. Я надеюсь, голодухин там не дадут помереть. Что, пока качаемся Взлом. почему ст по злому 4 ну, потихоньку качаем его это очень залипательная Ну и сразу голову мне облили чушь я хотел да? да ну пока еду не будем вырывать. А, так Гандалы пока взломаю тоже тренируйся а ночью, наверное, мы покачаем скрытность немного и убийство. В принципе, тут вот есть одна отличная методика, как это делать, качать убийство. Немного аморальное, конечно, возможно, но какая имеется. Все, отлично. Пауза. Так, не мешает. Связано у нас налетает. Ну давай дальше качать узлом. И будем это дело скрытно. Злом нужно докачать такой... возможности, чтобы он скрывал короче, прям с первого раза эти клетки. В принципе, это все быстро должно выкачаться. Вот так вот. Давай опять скрытно назначим э -э, сбежать. Ой, билет. Бана ей получили. Давай это пока нас сам хиляй. Странно, что нас на работу сейчас не выгоняют. Будем пытаться выжить, пытаться сбежать. В принципе, на это где-то 2-3 игровых дня уходит. Уже, в принципе, почти вечер. Э, не получилось. Ну, давай. Ну, скрипт на селевом случае, это ночью качать. Пока только взлом вот таким образом. Давай сюда зайдем. Не получился стихийный нокаут. Он смотрит на нас. А, давай опять зайди. Лучше ну, тогда мога не получается, чтобы не повредить какие то конечности. А здесь, спросите, есть вообще еда какая-нибудь? А, так, ну, еды в этом здании нету, да? Давай, качаем еще времени. 7 часов вечера только. Подожди, подожди, не махай. Давай, дальше скрывай. Тренируйся, что ли. Поднимаем шанс. Слушай, долго. Долго вскрывал Давай, продолжай. В принципе, о, сейчас я иду спать. Ну, даже этот вернулся. И нас не видно можно будет тут немножко под носом у него походить прям уровень по идее должен идти очень хорошо запер нас вот, когда пойду спать слушай у нас даже боевые искусства немного качнулись когда мы попытались с этим механиком подраться. Вот так вот. Да, да, да, да, да. жизнь. Так, подождите. Вот ну так вот. Тренируем еще параллельно тихий нокаута, Потому что нужно. Ну, форму будет раздобыть. Блин, рубанули нас на и сильно... блин, кому сказал? Удачно. Блин, давай. очень надо в клетку больше так прыгать. Нас все еще замечают. Давай продолжаем. Прокачка, прокачка, прокачка. Я же говорю, что нужно, блин, довести до того, что он там с первой попытки сломал эти замки. Неудачи. Ну он хотя бы их пытается бить. по голове получил много Просто прокачал это убийство как он называется стил в хозяйстве все сгодится скрытно сразу М -м -м. Давай еще раз. 66% взлома. Ну и походим. Я понял. на запалили. Нужно скрытость так качать, чтобы... Прям у него перед лицом можно было ходить. У нас не видно было. Ну что, сколько процентов? Ноль. Что подожди, как глянуть. Убийство 8. Ну, блин, качается потиху. Так, ну вот опять день настал. Опять, наверное, то же самое будем делать. Давай на второй что ли скорости. Сбежать. Зайти. Опять злом. Опять тренировка. Опять на максимальной скорости. Чуть погоде получили. Включили крепость, наверное. Боевое искусство. Может там что-то из этого. не-не-не. А, Давай назад. Я работать не хочу. Это мне интересно. Ой, не, не, не, не. давай-ка, давай-ка, не будем. Надо, будет в эту предку как-то вернуться. Но вроде это посерьезнее взломывается. не тоже 90% процентов уже. У нас пока не хватает этого. Не, это опять, посложнее. А сколько у нас взлом уже? Взлом 39. Вообще шикарно. Прокачка прям летит. Давай, качай. Не-не-не-не-не, давай по ты не будешь мне бить. Давай дальше не хиляй. Короче, такой дерзкий рэп. день его доставать так а, -а, -а блин этим конечно что-нибудь покушать было бы неплохо блин, пока он у нас пылит блин тут нужно ничего сделать а -а -а, блин. Угу. вот теперь точно крепость скачал немного Подожди, сколько крепости? Богот 3, боговство, убийство, крепость 4. Но это такое еще. Это еще мало. И на 5. Зайди, зайди, зайди. Главное, что какую-нибудь конечность не выпили бы. Типа, нагибли. Типа, сейчас это самый возможный вариант. Вылезает момент, пока он там на замахе находится. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. хочу, хочу на второй этаж. Так, я на втором этаже, отлично. Филя меня, братан. Я посижу немного там в следности. Вот и тут можно прокачаться, будет уже. Так, вот, побегать вокруг да около. Скрытность выкачается прям очень быстро и хорошо. Я даже могу сделать вот так вот. А, скрытность 7. Вот так вот делаю. А уже 8. Прям проценты летят. это потребуется, чтобы потом сбежать отсюда. О, тихий нокаут. Не получилось. Короче, на это можно все тренировать. Тихий нокауты. Ну, получилось. Давай. Не вышло. Интересно, этого вырубил? не вышло а, давай ноль процентов пофиг даже с нулем процентов он по тоже прокачивается только при удаче просто срочно он будет вырубить охранник и я него одежду и выйти отсюда может конечно скачать с этого просто скорость передвижения и Все, опять синенький хорошо, какой-нибудь охране по сюда не забежал бы. Хотя бы на второй скорости. убийство 1617 все это попытки у этого уже один процент у по ноге только не будешь бить Блин. но будем мне не повредили я правую ногу тоже под латой. Испалили меня, как я бегаю. Ну сколода по идее тут вроде как не дают умереть в рабстве. Отлетик у нас, конечно же, плохая такая. все давай, давай, давай, давай. Забегаю. Байлер, я запалили. Ну, а что ты их пилишь, блин? Живот у него выбит. чего бы вы Или механик? Все, понял, зашел. Давай, тоже нокаут. Не получилось. У тебя нокаут. Не получилось. процентов Но все прокачка. Это все прокачка. Но... Но это обычно всегда выкупается. Не, не получилось. получилось что, наверное надо обблиить вот этих которые там только процент короче очень низкий там уже охранников охранниковрубать убегаю со стороны в сторону и смысла от этого нету я не, не не давай ты не отбирай их ну, давай вот это тренироваться. Давай там уже 13, 14, 15. Так, вот тебя надо вырубить. Тебя сходить. У тебя 70%. Ты неинтересный. Зайти, зайти, зайти, зайти, зайти. Обнаружили меня. Ну, сейчас можно опять сбежать. А, давай опять тихий нокаут не слышь, получилось. Блин, сейчас опять накостыляют. По-моему. Слушай, нет, надо что-то с едой делать. Короче, давай сейчас пока не ну, убийство этот. Как его? Короче, скрытное передвижение скачаем. По да идее, оно должно быстро качаться. Там тут на грани скажем так. санки то мы уже быстро сломываем. Блин. Давай, сбегай. Нет, там пофиг. Давай скрипность. Обнаружили нас опять. Что-то покормил бы меня там, я не знаю. Ну, пока я, я тут ничего не сделаю. Надо только вот так вот походить, качаться, я не знаю. В принципе, уже вечереет. А, так. Крашеная робо. Слушай, надо сходить в соседнее здание. Потому что тут все здорово и хуто, но тут еды нету. Ажрач-то надо. все понял. Потом сейчас от голода умирать начнем. Хотя это вроде еще не каняет точка, не То есть потом, по-моему, черным начнет становиться. Да, реально, давай с накаутами пока работаем. Не получилось. Ну, бывает. Много в получил. Да я так его когда-сишу. Не-не-не-не-не, давай-ка назад. И сколько бежать от вас. О, получилось. а так. Давай, короче, все с него стырим. если можно будет бежать уже. Давай. Похищаем. теперь у нас ляп. раскрыта. раскрыта. Механиками. Чеши они не прибежали. Это нафиг Уже, короче, можно еду идти пить. Теперь... Девка. Не, не, я не девка. А, так подожди нет давай что мы вытянем спустимся на низ ну, мы просто будем знать что у нас форма лежит еще сразу неудача мы уменьшаем количество охранников нет давай на землю короче сегодня все это пока без нужды. Мне вроде как земли сюда не поднимают дело. Вс, они будут думать, что этот граб. Давай, что покушать есть. Так, и здесь тоже ничего покушать нету. А, погнали наверх. Блин, сейчас костыляют мне. Ладно, в только крутить вынесли. Наверх мне, да? тебе типа, давай-ка ты качайся дальше. Что у нас по крепости? Семь. По бессознанию. сейчас поднимемся будет вот у нас получше параметры И сейчас конечно не будет ком на по крафте до нуля надо будет ждать давай сейчас станет нужно короче драпать этого здания так вот Давай, убираем пандолы сбегаем Пандалы нафиг они режут нам только параметры что там все спят все спят блин кроме тебя да тебе больше всех надо да очень брата, мне сбежать вот так-то надо смотрите нам короче не дают умереть все можно короче хав хавку не искать Просто прокачивать параметр, когда уже забегать будем. Не-не-не-не-нет, давай-ка ты не будешь получать домога лишнего. Конечно, клипов все хорошо, но пока нет. А то... Ай, это было больно Вырубили у нас живот я почти 9 день 3 тем временем ну короче неделю сразу будем забегать сейчас кома да посмотрим Скрытность 46, убийство 41, вообще отлично. Надо даже не знаю, ну только скрытность качать. Чтобы их перед носом можно было бегать. А то вот реально подниматься, короче, и делать, короче, темные дела. С голодухи не дают помереть на работу вроде тоже прям не гонят боевое искусство 6 плюс 8 атака один угол 7 И на те тут стреляют быстро третий 3 три типа вообще бегаю что там минус 32 понятно понятно так на ну, скорость максимальная Очень, походу до речь валяться будем даже клетку не затащили скелет лежит такой Слушай, а что если я в скрытность попытаюсь залезть сюда, короче, и типа спать? Чтобы он быстрее отхилялся свои параметры и потом, короче, в бой просто к ним лезть. К -13. Как такая идея? Здесь получится, конечно же. Но отхиляться сразу там до... до сотки, короче, отсыпаться. 27 блин, что ж так долго и ты еще на третьей скорости? Нельзя ворвать пока без сознания. Так. Так, как и здесь, еще здание есть. Вот эти можно посмотреть потом. Вот это вот все. Мы так уже неплохо покачались, прям по скрытности по убийству вообще там можно этих охранников святой нации. Но конечно, больше лезть к ним. Это такое. Тарельно вот так надо отсыпаться, потом лезть. он давай почти дождались уже пятнашка. Осталось. Голод нам сколько вообще режет там? А, голод. Отдых на каут. Икс эффект от перекуса 1.18. потеряйте сознание когда достигнет нуля убрете то есть 83 мне перед победой в любом случае надо тылить куда бежать будем потом я тут вот как тут блин шесткую плохо знаю если что не знаю наверх на низ сюда куда-нибудь побегу посмотрим но тем временем уже семерка у нас. Сейчас он уже встанет. Я же говорил, до вечера валяться будет. Но благо реально, что с не дают умереть. на капельницы вижу, короче. Давай. Это не мое. Да, не получится так щетерить. Давай, ладно. Закрою замок. По-тихому. Блин, я не хотела опять. Камеру. Я хотел наверх зайти потренировать скрытность ну в принципе есть на ком а уже погнали со мной что опять что ли не только ты с ними драться не будешь кто-то дело все затянется Давай нокауты. Так, ну этого 95-89. Ну, поинтереснее вроде. А, все на нокауты тренировать. Надо, ну, да, короче, скрытность. Реально не хватает. Слушай, а меня отсюда видно. Сейчас он прибежит. Нет, короче, в этом здании так отстойно, короче, тренироваться. Сразу замечают. Хотя некоторые прям перед носом прям не ходишь, бегаешь. Они прям тебя не видят, не видят в упор. Че, давайте пофиг на дурачкам погон. Раскрытость. Ладно, хорошо. Да не задошли, уже отлично. Не, замечает нас а так он не видел кстати ничем ну, здесь до утра сидеть что ли давай скрывай бегай сюда заходи Правая на как конечности, в принципе, восстановлены. Давай, может, попытаемся. Не. учу пацаны? Пацаны, не бейте. -то вы жестко вообще. В принципе, минус 19, минус 18. Сейчас, короче, ночи поднимаемся То есть, вы любите пункт охранника, снять с него одежду. В принципе, можно будет уже бежать. Хавку надо найти, короче, добраться до верху там. Сейчас она были как минус 10 там, все в порядке. Давай, минус 2. вставай ставай, ставай. Крепость уже на десятку. Блин, ну это какой-то зарядчик, прям. Не получилось. Ну это все кач. они уволились. А, ну давай, погнали наверх. Ты куда пошел? Давай сюда тогда. Кувшины воды. Блин, запалили. Ну пофиг, давай это в петку. Скрытно. Все. Так, голос немного удалили. Давай тихий нокауты. не получится ладно с этим но не хочет даже так но нас видит блин очень реально пока скрытность И потом валить отсюда Давай на каут, Тоже тренировка То есть Все полезно, все надо. А, что там? А, скрытность 58. Ну, давай до 60 хотел. Тем более летит, блин, как быстро. Как, короче, болт опять на низ не полетит. У нас тут вот сырячие охранники есть. Очень даже. Давай быстро перебежать, пока только рассветает. Давай, ладно, на скорость. Светое пламя, э, чашка вареные овощи есть, отлично. Можно будет отъесться а, Давай, беги хоть куда-нибудь. Иду и ближайшую. Давай, блин, не успел, ладно. Блин, сейчас будет опять по его. Ну, хотя он крепость, ну, по-моему. Ну, типа, если минус 22, то... Ну, типа, до 11. Минус 11 выдерживает. Но ничего не поделаешь. Дается так. Или не воровать пока еду. Надо еще покачать скрытность реально. Чтобы нас прям днем не видели. Ну, комната поправки. Типа за много получил. Ну что, сейчас опять наверх поднимемся, опять там покачаемся, бегаем с хлестностью. В принципе, с этого здания нас с там видно не должно быть, блядь. Че ждем, потом перед побегам отъедаемся, давай сейчас будет минус один давай, чтоб ноль был. Давай, давай. Запалил. успею. Ну, вроде успел. Давай опять скрываем Ну, короче, надо походить тут ск. Так запалил. Куда постоянно бежишь блять. сохранится вот так вот мир и скрытность М -м -м. да вначале это немного скучно просто персонаж потом Будет чуточеньки. давай так до ночи походим. Кэш диплы увлекательно получается. Параллельно Грубая у кого-нибудь, чтобы не смотрели тут. она не прибежит она не прибежит вообще не хочет рубаться, скрытости не хватает хотя нас типа вроде не видно где там кого там 80 было ну, тут вообще какой-то блин все видит Вырубили, почнулись, дальше бегаем. Однорводе ну, еще атлетика качается. Тоже полезный навык. Быстрее можно будет добежать до какое нибудь места. а Слушай, давай-ка я беру эти кандалы, блин. Потопкрою, я не знаю. А что мне подожди ее режет? Травмы, имеют травмы, короче, режет. Хочу по параметрам 5-9. Ой, давай а, Ну давай погнали ходить. В принципе уже не так быстро летит, но с минус ну 70 будет. Давайте как уже очень много. на Убийство 45. Потом на технику холодных бандитов можно будет покачаться. На атаку. Короче, пускай у нас будет друг Не хочу там всякими мечами заморачивать. Другкопашка тоже, блин. Можно всех выносить, в принципе. В пути. из хорошо вкачан. Сейчас будет допеть пойдет. Короче, да, я не знаю, пока я тут не вкачим, надо это. Даже не пытаться забежать Кстати, день четвертый -то только. В принципе, еще пима. Если тут еще пару дней так побегают, то вообще. 45 ладно короче такая серия получается mm, так давайте короче я не знаю как-нибудь а, почему ты не можешь называть он печатает. Ладно, давай на Auto 0. короче, сохраню. На этом можно завершить серию. Ну, всем спасибо, всем пока. Вот. лайкосики как бы ставьте, подписывайтесь. Пока, пока.